Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем выживание Space Engineers. В этом сезоне Я не копаю руду. Итак, я вон уже загрузил кораблик для проварки вот этого корабля. Потом посмотрим, доделаем этот корабль для нормальной стыковки. Я уже скрипт написал, у меня уже все готово. Так. И потихонечку. Так, переключаемся на сварочку, думаю потихоньку можно стараться уже его проваривать. Так, давайте для начала посмотрим, что тут получилось. Так, в любом случае, нужно будет еще здесь как-то полетать, проварить, все, что получится. Я надеюсь, что мне хватит ресурсов проварить внутреннюю часть корабля. И скорее всего уже когда проварится, я вам покажу, что получилось. В целом, вот строительство происходит довольно хорошо. Потихоньку все проваривается. Так, вот уже и второй ускоритель можно спокойно отключать. Так, их нужно будет в группу добавить, чтобы можно было ими спокойно управлять. Давайте посмотрим, что опять закончилось. Так, моторы есть, они в кокпите как бы. Но кокпит у нас здесь не отслеживается. так, сварщик не пойму включен или нет угу. так, включен давайте еще отходим, провариваем ну в целом внутренность я можно сказать практически все проварил Сейчас уже дойду, покажу вам, что у меня получилось. Так, потихоньку отходим. В целом, если дело пойдет, так как идет сейчас, то я довольно быстро этот корабль проварю. Ну, давайте встретимся немножко попозже. В центральную часть я уже практически всю проварил. Так, одна батарея у меня есть. Ее, в принципе, можно поставить на заряд. У меня ведь все равно уже состыкован корабль с базой. Так, давайте поищем батарею. Скорее всего, вот она. Так, заряжаем. Так, зарядка. Через 13 минут батарея зарядится. Да, вот она заряжается. Здесь еще есть таймер. Посмотрим, нужен он мне будет или нет. Так, что тут? Ну, мне осталось его проверить по бокам. И здесь в основном уже будут стальные пластины. Давайте посмотрим, что у нас получится... Так, тут. Давай, не спеши. Самое главное, я думаю, проварить ускорители. Так, немножко полагиваем. Самое главное, проварить ускорители, чтобы была возможность его отстыковать. И уже полететь. Ну, отлететь от корабля, состыковать его на тот поршень, который у меня стоит. Так. И зарядить. По компонентам у меня порядок. Все есть. Интересно, почему вот эту штуку не проваривает. Вот я уже проварил практически эту половину. Сейчас у меня начинается дефицит э, никеля, потому что здесь э, большие э, кислород ну, да, атмосферные ускорители. У них много мотора выходит. Ну, в целом у меня хватает э, стальных пластин на продажу. Потихоньку бегаю, закупаюсь. Так, моторы. У меня есть немножко моторов там. Да, 11 штучек есть. Так, давайте отключим сейчас очередной ускоритель. И я начинаю потихоньку проваривать уже вторую половину так здесь вроде бы все готово кроме одного ускорителя а это батарея так 6 энергочеек не удалось изъять надо будет и энергочейки тоже заказать так еще какую-то сотню давайте полетим посмотрим если там еще никель может быть уже обновилась если нет придется лететь уже на другую какую-то торговую станцию остальные пластины 150 да немного конечно купите никелевый слиток 7000 есть давайте одну тысячу возьмем еще одну тысячу я думаю пока что этого хватит ну, буду продолжать проваривать корабль. В принципе, корабль уже достроен. Я сейчас к нему еще хочу приварить несколько ионных ускорителей, чтобы отсюда его убрать. Надеюсь, что по одному маленькому хватит. Так, где тут мои блоки? Ну, вот такие. Так, пять штук должно как бы хватить. Э -э так, получается я не все проварил. Я сейчас я это исправлю. Так, один ускоритель. Второй ускоритель. Так, это у меня их уже три. Это четвертый. Так. Пятый. И шестой в эту сторону. Осталось один ионный ускоритель включить, который у нас идет э, сзади. Так. М -м так, ионные ускорители э -э должны быть включены все. Эх, так ничего не видно. Так, да, задний включен. Это мне сейчас и батарею нужно включить, иначе я упаду. Так, батарея. Авто. Хм. Это на зарядке. Ну, так, у меня один гироскоп получается недоварен. Две батареи включены Ну что будем пробовать Срезать Ну В принципе держится Так какой то гироскоп По идее проварен и, скорее всего, придется либо стыковать вот этим кораблем и подымать. Но для этого, для начала, нужно убрать весь лишний груз, который у меня там есть. И попытаться этот корабль подключить как-то сюда. Так. Вот так. замечательно инвентарь отсюда мы все убираем так куда-то сюда так разбросал по идее должно быть пусто до да, 0 процентов там на 20 минут мне хватит по идее Так, давайте попробуем вот это убрать. И сейчас, скорее всего, я даже где-то поставлю э, коннектор. Так. Значит, нужно мне поставить куда-то коннектор, чтобы на него посадить кораблик извлекатель коннектор вот как-то так а ну и сюда давайте Так, в принципе, можно будет пытаться посадить. Попробуем стыковаться. так, вот моя магнитная пластина Ха. так, скорее всего его даже подваривать придется потом почти посадил Давай, давай, давай, поднимай. Давай еще чуть-чуть. Так, давайте стыковать вот так. Этот корабль можно уже убирать отсюда Ну его тоже как бы на зарядку нужно Давайте его поставим сюда Готово Зарядка Так, теперь Этот корабль в принципе, эти ускорители можно спокойно убирать, они здесь уже не нужны. Этот корабль у меня планируется летать в основном на водородной тяге. Ну, здесь есть несколько стоковых, скажем так, ионных ускорителей, это один большой тяговый. Но это, скажем так, не беда. так сколько я их срезал 5 штук все правильно это можно сбрасывать теперь здесь нужно его поставить теперь на зарядку надеюсь мне хватит так батареи два, батарея 3 э, на зарядку и нужно найти водородный так э, баллон где-то тут так вот водородный бак есть э, накопитель у меня ведь должен быть запас водорода Надеюсь на это Запас водорода 51% от базы есть Ладно, друзья, вот таким способом я его сейчас попробую зарядить Если что, не знаю, попробую каким-то образом еще сюда притаранить водорода И потом, когда я с этим делом справлюсь, я к вам вернусь вот я уже подготовил свой корабль так приварил сюда достаточное количество ионных ускорителей здесь кстати тот коннектор он ведь был не подключен к конверной сети поэтому ничего и не получалось давайте сейчас попробуем его пристыковать к этому кораблю Так, коннектор я кстати хочу Обозвать Так, пускай Сабгрид коннектор Я этот корабль буду сабгридом называть Так Так Туда коннектимся это можно отключать так в целом можно его ставить на зарядку а вот и водород в нем появился, давайте водородные вскрытили также отключим они сейчас здесь не нужны так Теперь, что я хочу? Теперь нужно на этот маленький кораблик приварить программированный блок. Так. Сейчас по-быстрому это сделаем все. Так, а куда бы его так приварить, чтобы оно нормально смотрелось? Давайте сюда попробуем ставить его. Вот так. Давайте посмотрим, что у меня там со скриптом. Так, редактировать. Так, мне нужно мейн-коннектором обозвать один коннектор. И мейн Пит. Так, проверяем. Все хорошо. Здесь ошибка, потому что оно не нашло никаких блоков. Так, мейн-коннектор. Вот так и там по-моему main-cockpit редактировать main-cockpit так замечательно теперь программируемый блок давайте рекомпилируем есть еще одна ошибка Итак, в целом у меня все сошлось. Проблема была в том, что я не убрал текстовую панельку. У меня здесь она в самом скрипте не, не предвидена. Так, давайте выровняем центр корабля. Как-то так. Коннектимся. И теперь давайте попробуем включить ускорители так ускорители все включаем и жмем кто хм. то тут пошло не так я короче посмотрел в чем проблема получается здесь в корабля нарушена ориентация кокпита я сразу скажу, что я пробовал уже переставлять эту кабину я ее срезал поставил поставил по новой никакой разницы не было здесь, если вы смотрите, я нажимаю кнопочку W чтобы лететь вперед и корабль по сути летит вниз нажимаю кнопочку S, корабль должен Лететь назад и он летит как бы вверх. Я нашел, э, скажем так, э, такой вариант, как это можно исправить. Я сейчас к этому кораблю поставлю ротор. К нему состыкую через малую головку и соединитель этот корабль. И ориентация должна выровняться. Так, ротор. Ага, вот он есть. Так, ротор поставим сюда. Г голову сразу скажу, можно срезать. Так, давайте сюда поставим малую головку. Так, ротор, малый головку. Кстати, нужно будет доварить гироскоп. Так, маленькая головка есть. Сейчас заберем к ней детали. Так, теп теперь соединитель. Давайте маленький возьмем. Раз, два ну по идее должно сработать так Оп. ставим теперь давайте попробуем э, куда-то сюда поставить ну так бы так вроде бы ровно И давайте сейчас попробуем, так, отстыковываемся. Так, немножко повыше. Есть. Ну и почему ты не стыкуешься? Так, есть. Корабль состыковался. Теперь давайте срежем это все дело. И сейчас попробуем состыковаться. Здесь этот скрипт работает таким образом, что, Эх, э... когда корабль стыкуется, тогда начинает работать скрипт. Так, Выравниваем по центру. Теперь давайте проверим, отключим ускорители на корабле. Вперед, назад и по бокам. Так, вроде бы все работает. Давайте проверим, как сам корабль летает. Нам нужна магнитная пластина. У нас их две штуки. Так, автозацеп заберем. Отпереть. Ну, как видим, я управляю малым кораблем. И одновременно управляется и большая структура. Только <свист> скроллинг мышкой довольно-таки э -э, жесткий. Так, давайте в скрипте. А я потом в скрипт добавлю еще одну штучку. Э -э, скажем так, делитель чувствительности. Я его так называть буду. С помощью которого я буду регулировать. Смотрите, он очень резкий. Давайте немного повыше поднимусь. Довольно резкий кораблик. Буквально чуть-чуть мышку дернул и... как бы теперь состыковаться вот одна проблема то что сюда нужно будет вынести либо камеру в боковую этого корабля чтобы проще было стыковаться потому что я там камеру ставил да, нужно будет вынести стыковку так, это у нас коннектор давайте как-то его обозвем так, панель управления коннектор ну, давайте по-русски напишем стыковочный Коннектор. Давайте его сразу же состыкуем Так, запереть э, Кстати, да Когда я покидаю корабль Он начинает немножко крутиться ну, немножко падает, нужно будет сделать какую-то часть скрипта, которая бы держала его на одном уровне. Так, теперь давайте посмотрим, смогу ли я запастись водородом. Так, у меня есть 30 миллионов. Так, купить водород, так, инвентарь персонажа. Так, водородный танк, в нем получается 4000 уже есть, давайте в другой пустой водород 5000 мы сможем залить, так, все, и покупаем, ну в принципе водородный баллон должен быть заправлен, а ну, четыре хм. что то я не особо понимаю все купилась она или нет ну показывает что водородный баллон полон так а ну водородные баки они спрятаны может могут быть так здесь 33 процента этот на сто процентов заполнен хм интересно так тогда получается давайте на вторую ячейку я вынесу коннектор для стыковки так вот стыковочный коннектор переключение стыковки так И скорее всего давайте я еще создам группу магнитных пластин магнитные пластины их также нужно вынести туда так группы так магнитные пластины переключить стыковку да и получается все. Еще получается в чем прикол этого скрипта, то что гироскопы нужно ставить в правильном положении. Так он должен смотреть вперед. Я пока еще не понял, как сделать, чтобы они ориентировались самостоятельно. Пока их нужно ставить правильно. Давайте еще немножко полетаем. Как по мне, довольно-таки хорошо даже получилось. Да, нужно будет сюда больше батарей поставить на этот корабль. Так... Водорода хватает. Теперь спокойно можно этот корабль парковать. Вот, допустим. Давайте посмотрим. Спокойно можно отцепиться. Давайте включим ускорители. Хм. А ну Так Зарядки И можно себе спокойно летать Потом Допустим На планету Полетел, приземлился Давайте, давайте выровняемся Возвращаемся на орбиту К кораблю Можно спокойно